И все-таки к нам пришла настоящая зима. Морозы за минус 20 стоят неделю. Ночью было минус 27. Посмотрим, как Экса сегодня заведется или придется идти на автобус. В машине пять лет, аккумулятор ни разу не заряжался. Ну вот я и приехал на работу, масло нагрелось только до 83 градусов, а здесь немножко холоднее.